аудитория. Ну, в это воскресенье у нас пройдет, как вы знаете, очередной турнир UC Fight Nights, очередная бойная ночь. Ну, и на очереди у нас главный бой основного карда турнира в полулегкой весовой категории между Келвином Каттером и Джошем Эмметом. я прогноз на бой Келвина Каттера против Гиги Чикадзе, там сыграла ставочка и зашел отличный коэффициент на победу Келвина решением судьи, если я не ошибаюсь. Ну, что победа Келвина, так это точно. Вот, можете посмотреть видос, он есть на канале. Кетер 34 3-4-летний боец из США, провел в профессионалах он 28 боев, 23 из которых одержал победы. Это высококлассный ударник, имеет неплохие навыки в борьбе, но пользуется ими достаточно редко. Свои бои в основном предпочитает проводить он в стойке, где обладает хорошим кардио, мощным панчем и достаточно прочной челюстью. Дерется в UFC он на топовом уровне уже давно. На данном момент находится на пике своих боевых кондиций и занимает пятую строчку в таблице топов легкой весовой и полулегкой весовой категории. На первых этапах своей карьеры практически каждый бой он заканчивал досрочно, но с повышением уровня оппозиции чаще стал проходить полную дистанцию в поединках. Но тем не менее все бои Келвина это яркие и зрелищные противостояния, которые не скучно смотреть, это уж точно. Кэтер всегда старается работать первым номером в своих боях, имеет агрессивный, поддавливающий стиль ведения боя, плюс работает в данном направлении на протяжении всей дистанции, что довольно-таки часто приносит свои плоды. Его соперник Дрю Шермет, 37-летний боец из США, провел он в профессионалах 19 боев, 17 из которых одержал победы. Ну, 19 боев, конечно, маловато для такого возраста, но, тем не менее, за свою карьеру Эмит э, не получал много урона, что, в принципе, я думаю, сказывается в лучшую сторону э, в его боевых кондициях. Ну, конечно, карьера идет уже на спад, уже 37 лет для этой легко ну, для легкой, для легкой весовой категории. Это довольно-таки уже старый возраст, но, тем не менее, неплохо он себя показывает. Это бывший борец... Э, но неплохо дались ему навыки ударной техники, и в принципе это позволило в своих боях выступать предпочтительно в стойке, лишь изредка подключая борьбу. Работает в этом аспекте довольно-таки разнообразно, чередует он удары как по голове, так и по корпусу, неплохо путая противника. Имеет Джордж в своем арсенале просто пушку огромного калибра в рукаве, может он долго ждать и искать подходящего момента, чтобы расчехлить это оружие. Если получается с него выстрелить и попасть, то в большинстве случаев противник отправляется в царство морфея, это факт. Если же дело доходит до борьбы и партера, то Джос вполне неплохо справляется в этом аспекте. Может он переводить, удерживать, накидывать граунд and паунд в партере. Ну, функционал Эмита при его стиле ведения боя вполне хватает а, на три раунда. Скорее всего, хватит и на 5. Но что у нас в итоге? В антропометрии есть небольшие преимущества у катера. Размах рук больше на 5 сантиметров, ног на два сантиметра, а у роста выше на 11 сантиметров, что, в принципе, весомое преимущество. Эмит более мощный боец, более кренастый, с низким центром тяжести, что даст ему преимущество, если дело дойдет до борьбы. А учитывая 5-раундовый бой, то вполне вероятно, что дойдет. У обоих бойцов по сложному списке числится высококлассные оппоненты, но Келлен все-таки находится по позиции, но ну, на ступеньку выше, это точно. функциональной подготовке предпочтительнее будет смотреться как раз-таки Келлен, учитывая его агрессивный стиль ведения боя, постоянная работа в стойке, постоянное нанесение ударов, в принципе, удары ради ударов, постоянное подавливание соперника. Эметус с более размеренным э, стилем не будет особо времени отдохнуть. Ну, у обоих бойцов есть проблемы защиты, но Кеттер пропускает больше этнаж ударов, нежели соперник. Да, несмотря на это у Кевина остается стальной держак, не является он пробитым бойцом и ни разу не проигрывал нокаутом, но не проходит урон бесследно и со временем такой э, стиль даст о себе знать Эмин пропускает конечно меньше но за свою карьеру уже отлетал в нокаут в бою с Джереми Стивенсом, которого кстати тот же Кеттер нокаутировал локтем но это не имеет значения так для статистики общей я думаю в этом бою Эмита есть шанс все-таки победить в том случае если он сможет найти момент и провести один мощный удар или комбинацию ударов, нокаутировав Келвина. Другой исход победы от Джоша для меня маловероятен. Не знаю, какой на это будет кэф. Букмекер еще не выкатил расширенную версию ставок на момент записи видео. В общем же, с каждым проведенным раундом победа будет приближаться к Этеру за счет функционала и агрессивной работы. И вполне вероятно, что может быть нокаут от Кэтера уже после экватора боя, когда Джош подсдаст позиции. Ну, если до туда дойдет, конечно. Можно посмотреть, какой кэф будет на кого-то кого от кэттера и подумать над этой ставкой. Ну а как более надежный вариант, можно взять неполный бой или тотал больше, меньше четырех с половиной или пятый раунд, раунд не начнется. Все зависит от привлекательности коэффициентов.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 Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на YouTube-канал. Стараюсь все-таки делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующего видео. Кстати, интересно будет посмотреть, как обычно, ваше мнение по поводу этого боя. Так что пишите в комментарии. Все, пока, давайте.